В данном видео мы рассмотрим процесс поиска закупок и работы с заказами. И начнем с первой темы ⁇ поиск закупок. В поиске OTC вы найдете не только опубликованные закупки, а также планируемые закупки и субподряды. Для поиска воспользуйтесь разделом ⁇ Поиск тендеров ⁇ на верхней панели личного кабинета. Здесь вы сможете найти закупки с помощью поисковой строки. Для этого введите наименование закупки, название или ННН заказчика, либо номер закупки в поисковую строку и нажмите кнопку «Найти». Также вы можете воспользоваться расширенной настройкой, в которой есть возможность указать расширенные критерии поиска. Более подробно критерии поиска мы рассмотрим далее. Также осуществить поиск можно через меню Поставщикам «Потенциальные заказы». Заказы раздела, в свою очередь, разделены на подразделы. И первый – тендеры. Здесь вы сможете найти, а также создать фильтры поиска по всем закупкам, опубликованным на различных площадках. В разделе «Тендеры» можно осуществить поиск закупок по следующим критериям. Ключевые слова. Также вы можете ввести слова, которые нужно исключить из поиска. Осуществить поиск по документам. Выбрать, где искать закупки, то есть по всем тендерам России, только по тендерам на OTC, по рекомендованным тендерам, либо в сохраненных фильтрах поиска. Указать категорию товаров работ услуг. Ее можно выбрать из списка, либо найти с помощью поисковой строки. Указать место поставки товара. Его также можно выбрать из списка, либо указать вручную. Также поиск можно осуществить по заказчику. Для этого введите ИНН или название заказчика и выберите нужного из списка. По дате публикации выберите дату из календаря, либо введите вручную. Если вы знаете номер закупки на OTC или на сайте закупки gov.ru, введите его в соответствующее поле. Помимо этого, отфильтровать закупки можно по начальной цене, по торговым площадкам – это может быть группа площадок OTC, электронный магазин OTC Market или внешние площадки. Также по способу закупки. по обеспечению заявки и обеспечению контракта, по дате окончания приема заявок, по правилу проведения тендера и по другим особенностям, например, только с авансом, без заявок, либо закупки только для МСП. После ввода критериев поиска нажмите кнопку «Показать». Результат поиска отобразится в списке справа. Рассмотрим другие подразделы потенциальных заказов. Если вы в разделе «Тендеры» выберете на OTC, то откроется поиск с предустановленными фильтрами OTC тендер и OTC Market. При переходе в раздел «По приглашению» откроется список закупок, к участию в которых вас пригласили на основании вашего предложения, размещенного в каталоге маркетплейса OTC. При переходе в «Рекомендованные» откроется список потенциальных заказов, индивидуально подобранных для вашей организации на основании анализа открытой информации. Для подбора используются данные вашей организации, такие как ИНН, КПП, АКВЭД, регионы поставки. В разделе «Электронный магазин» отобразятся заказы с предустановленным фильтром «Поиск по закупкам площадки OTC Market». Далее перейдем в раздел «Планируемые закупки». Данный раздел позволит вам найти, а также создать фильтры по планам закупки заказчиков. Работа с планами позволит вам заранее обсудить будущий заказ, подготовиться к участию в тендере еще до его публикации. В данном разделе поиск планируемых закупках можно осуществить также по ключевым словам, по месту поставки товара, по заказчику, по сроку до начала проведения закупки, по плановой дате публикации закупки и так далее. В разделе ⁇ Субподряды ⁇ вы можете найти, а также создать фильтр поиска по тендерам, где уже выбран победитель. Здесь можно отобрать тендеры, в которых вы можете предложить победителю свое участие в качестве субподрядчика исполнителя контракта. Помимо основных параметров поиска, здесь вы можете отфильтровать закупки по региону генподрядчика, по наименованию и ИНН генподрядчика, по оставшемуся сроку исполнения договора в месяцах, а также по дате публикации субподряда. После ввода критериев поиска нажмите кнопку «Показать». Результат поиска отобразится справа. Следующий раздел в меню «Потенциальные заказы» – это настройка сохраненных фильтров заказов. В этом разделе вы можете управлять всеми фильтрами поиска, созданными вами в личном кабинете.